Здравствуйте, дорогие друзья, и я продолжаю прохождение готики ностальгии. Это третья часть. Не Но это истории, истории. Это Мышка под нее не дорогая. Да, продолжаться а, а, Так. Ну а а как бы, не знаете, что я, я подумал? А, давайте могу просто сейчас полупасить а чтобы Чтоб прокачаться хотя бы чуть-чуть. А, а то. Да, Идет слабенький. И что же? Потом начнем. Тоже мне большое. Уже дело. прохождение и, и, как бы я не буду этого показывать. Я, я вернусь а на это именно место, ну для вас, как бы, ну чтобы вам ну, не смотреть это нудное дело. Он думает, это Просто всех будет. на карте попробую зачистить потихоньку. На это не стоит. Ну, в момент, наверное, Какая ну вот момент наверно бы. Смотрите, вот прокачался вот, то, что было, да. Чуть-чуть маны подкачал, чуть жизни подкачал. Ну, это. Были скрижали, которые я находил. В общем, арбалет там. Ну, такое подучил. нить, Ну как бы. Уровень на 4-й поднял. Это все, что я мог. чтобы покачаться. А. Так. еще что Меня собственное. Я оружие поубивал. Орка. Я так сказал. -как, поркал, Я честно, не хочу иметь к этому никакого отношения. Я даже сам не понял. Я теперь даже не знаю, кому да. верить. Я не ну знаю, что ж, пойдемте к Там же вроде как перчатку не туда, могу там, поверить. поверить Как-то и... так. Например, тебе, конечно, все тяжело, да вот Когда ты знаешь, я здесь поубивал, видите, так что их нет. Побегал и внизу поубивал, кроме мракориса, мракорис для меня слишком жесткий был. Я даже не стал с ним бахаться. Но... Время терять. Я считаю, сколько я здесь пробегал по локации, представляете, да? Время потерял. А, надо еще к ЖКВ сходить, подка подкачать силу. и на оружие ходить чтобы я обладел оружием. Пока это снизу есть, чтобы оружие. Ну, налог оружия видеть. Остается <coughs> этим всем. А, еще и здесь воды. Так все, заберем. что я забыл за это все собирать. Ну вот, потому что он здесь нужен. Поэтому не восстановишь. Так вот. А, это я волков поколбасил. Раз, пока бегал ну я жизни по малому хавал пытался чтобы мне домахов не было никаких короче давай прыгаем прыгаем прыгаем прыгаем прыгаем это смешно конечно просто я видите стримить не могу тоже часто буду по субботам и воскресеньям как время удаваться с собой сюда хоп пришел Заказал на время и застримил. Ну вот так. Как бы записал. И такое дело, что многие стримеры сейчас просто все зажали не знаешь уже, что застримить. Поэтому на ностальгию я хотел. Ну, кроме ностальгии, я еще пару игр играю, но у меня друзей нет, чтобы играть там примерно CSGO еще во что-нибудь, ну, такое вот. Ну все обычно я в CSGO играю и так. Я ради себя там, мне пришлось я по-новому там аккаунт создал, потому что... А, другой меня заблокировали, как бы, я даже не смог ничего сделать. Даже выгрузойти не мог, не выкидывал. И я новый аккаунт создал, теперь играю вот так. Эй! Ты уже поговорил с Лестером? Да, я просто засыпал его вопрос. Это почти ч. И. Маги воды нашли портал, ведущий в неисследованную часть острова. Как интересно. Как только ты узнаешь что-нибудь, что действительно сможет нам помочь, дай мне знать, где-то там может быть спрятан артефакт бильяра. Ты должен найти его. А где имя, как я. Так, я что-то не понял, а что это за бред? А где с.. И что на Я был в городе, и меня к нему не про. Насчет меня. Так, что -то я не понял. Думара. Ну-ка. А у меня тут вообще квост есть? А -а -а Я еще не проходил, да? Там, там, там, там, там, там, там, там, там. Да. Есть такой. Так, с ним поговорим. Ты... Жалко, что у меня сейчас это телепортеров нет вообще. Я бы просто все на видели проходил. М -м -м. Так, Сатурсу нужно доказательства. Ну, видно эти, эти, эти, что я не понимаю. Где-то явно где-то ступил. Сначала не обратили. об этом подумать короче с этим надо еще разобраться с этими с людьми которые бежен с этим так и что я помню что что-то с этим кто же мне говорил про э, этого Константина? Я не помню. Честно сказать, не помню. На чужие стримы я не буду смотреть, как бы, это не, не в моём Ксюмре, Иксе, Как бы я в чужие стримы не лезу, потому что я посмотрю, если только так слежу, получается. А я по-своему играю, как бы. Я сам проходил, потому что не помню, как я это делал. Просто, честно сказать, я уже давно просто не выталливал. Это же ностальгия того в 2020 году. Полную версию я с администратором, получается, посоздавал эту игру. Знаком немного. С ним просто списывался, получается. Он мне полную версию скинул. И я вам как бы и эту ссылочку скину. В первую и во вторую, кажется. В частях самых и я скидывал ссылку. Так что мы проходим, скачиваем эту игру и играем. Если вам интересно самим, конечно, поиграть. А, не забрал. Нет. Так, туда, две деньги все люди, Если mm. все будет по-другому. Так, надо со всеми людьми потрендить, У кого-то я должен буду выведать это все дело. А, надо сам, подкачаться, забыл. Кавика надо спросить. Потом Первый квартал. раз слышал. об этом. Я не хватал, не попаду шок, потому что я говоришь что ты не знал mm, даже не состою ни в одном вот, ну еще видите надо батрасу помочь э, с беженцем получается падаю mm -hmm. забыл с кофеканемся немножечко еще кошельки потом вскрываю так что я для константина траву с собрал так что с ней ничего так этого собрал шкур нет у волчек я же их скрафтить угу. выучиться я не смогу И только волков надо будет поискать в горах или еще где нибудь потому что я же зачищал и забыл что надо было вкачаться на это все дело ты как удобно так это я э? не буду просто пролистаю я передаю так мы передали сейчас просто попробуем Мне даже задали чтобы я забрал, да? Типа я не могу город. У меня дела. Типа, деловый человек. Ты же как? Кавик-кавик-кавик. Так-с. Так, попробовал. Я пробовал, но он не я пойду. А, так. Ну, можно, в принципе, проходить так. Можно читерно. Все говорят так. Но ну, я на один раз только это. Знаете как? Чтобы бандитом там не а, а, Просто брал и проходил нечестным трудом. Это получается. Как... Просто к этому не шел, к пирату, там, который стоит на этой. Просто у меня объявление есть, все. На розыске. Кто, кто меня искал, кто где, и все, и там ты уже имя сразу с самого начала узнаешь, что пишет. Первый раз слышу так. об этом. Кто мне может рассказать это а, по ночам, которые так. Не нужно верить Но... всему, что говорят. Так, это я тоже не проходили Так, -с, так, -с, так. На это не столько надеваться. Не ну, Некоторые проблемы так, решаются меньше, сами, сам смогу справиться. Это Давай плохой. Ой, я не знал, что об этом драть. Это, это О, действительно Снимаю. правда. Эй, ты! От этого будут одни проблемы. Тебе нет. Тебе не стоит меня. Ты можешь? конечно. Ты можешь? конечно. Созвони На твоем быть раз везет. Везет. Да, да. 20 сей, да. Если он этого видит, действительно думаешь, да, да. Ты Ты да, да. Да, не Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, так Да, я Да. Это да, действительно yeah, yeah, правда. Я не смогу Эй, я не знаю тебе! Тебе не стоит спрашивать меня об этом. Да. Никто ничего ну, не будет, учится ты. у меня. Давай. Да. Давай. А? Давай. Драка! Покажи ему, да. а? Покажи ему, где раки зимуют. Покажи ему, где раки зимуют. Задай ему! Да, задай ему! Опа, Покажи ему, где раки зимуют. Задай ему. Да, ему. Задай ему. А! Покажи ему. Покажи ему. Покажи ему. Покажи ему. Прекратите вы. Покажи ему, где раки зимуют. Да давай, прикладь. Задай ему. Прекратите вы. Да, задай ему ему! Покажи ему, где раки Покажи, Зада... ему. Покажи ему, где раки ему. Совсем неплохо! забираю у вот тебя все, что там у тебя есть, Комансов, есть. Я бы сделал это Колбасички за -за -за -за Я бы сделал это по-другому проблем не хватает. Мы еще посмотрим. Ну посмотрим, посмотрим. не именно так, Бойся отдачи еще раз. Так, Так, а, как дела? Как дела? Если ты хочешь что-нибудь выпить, заказывай. Готов побиться, Артем. А тебе мои уши Такс. Я. Что? Нет, ты... Отъявленный, да. Дай я мне такой. ш... Я такой. Что же сделает? Нафиг мне этот... Нафиг не нужен за пятнашку. Так. Ну, этими я пользуюсь, навряд ли будут, а ну, уже лучше, даже, уже 45. нафиг не нужен. В принципе. уже считайте на несколько рублей. О, это не нужно, керпо. Подожди, я <свят> вас нафиг. Вот чуть-чуть, деньги И это... Ты что ж, Мне нужна... Кого щи... Так, это не то... Кто должен... Кто? Это старая... Где ты? Что ты знаешь о проп... Так, это о плохих людях... А у кого здесь мо... Где карта? Старая улучшит силы, я знаю... Но он тоже имеет денежку... Бесплатно ничего не бывает в Ничто не изменит это... Так плохой пись. а вот это хата 5000 что вот это так кем -то поговорить а... раз, mm. то, что по ночам Типа это mm. что -то, то это а или я не помню я больше не хочу слышать об этом. так вот это продает за 10 там он он стоит скажи мне что это не так с а так, 50 золотых. 50. Просто Сколько? Все. Я с ним буду, потому что там сзади, видите, вот эти двое не, не, не, не сделать. Так. Не так, -так, -так, -так, так. Тут тоже задание Подожди, с Ватерса, может что-то поговорить, а может что-то не, не, не, не понял с Ватерса. Это mm. отлично. Oh. Так, зелье мне пригодится. Так, так, так, так, так, так. Хочу получить меня. Все его лечить может. Все перегрят. Ну, это отлично. Нам остается только. Клюжовы тоже задание есть у этого. Чик. Могу я... Если у тебя есть деньги. Как идут дела? А, не спрашивай. Ко мне про... А? Тебя... Да. Что ты знаешь о пропавшем? Я слышал, что пропал. Так, это пропавший. А что там насчет Валентина? Он богат. Ты должен стать гражданином лучше всего. А если этого будет недостаточно, отправляющий в казармы. Возможно... Запросто. Так. С кем же поговорить о и... Ой. Что все... откуда мы нашли... Но... Не то, что я ищу. Позже рассказывал мне про этого. Оставь мне Так, ну и не будет разговаривать, пока я квест один не возьму, так. То бишь, смотрите. И это существо То, было так, смыто с лица это, земли. Но вместе с ним были смыты и, и деревья, и да. животные. И глубокое значение нахватило. Но я не знаю, и Чего тебе? Чем ты занимаешься? Послушай, если тебе нужна работа, обратись к мастерам. Да будет так. Понимаю. И все же я хотел спросить о, о другом. Ты знаешь, как попасть к верхней. А знаешь, у меня, возможно, есть для тебя одно дело. Я не могу пока уйти отсюда. Но мне и нужно, чтобы кто-то поговорил с моим и знакомым и добыл кое-что. Звучит легко, Белолицый? Что мне нужно узнать? Поищи Но в городе а увидел, одного человека по имени Брюкер. И Представься и ему охотником, и Менфредом. И Он поймет, что это значит, и должен передать тебе одну вещь нас рассудив мудро, ты не знаешь, где я смогу это. его найти? Он часто охотится на зверье. Иногда заглядывает в порт. Но Там, он брюгера, что в порт день, зверь... Да? Ну, найти брюгера. Побри. Так. так, один из. Брюгер, брюгер, брюгер, где ты, Я уже тайничка Ничка? это не стоит говорить. Так. Какая обеспеченность. Даже вот этот большой оставит. Так. Порт. <порт> М -м -м. Кажется, он находится здесь. Эй! Эй! эй, эй а иди сюда. Я ей больше Брюгер, Брюгер, Брюгер, Брюгер. Так, это этот. Какая беспечность. Я помню один квест такой с... Он совсем... не может угодить всем. Реально, вот здесь, а вот Брюгер стоял. Никто да, ничего не хочет знать. Это была Не Все помню. об этом знают. Я не помню. И здесь такое было прикольно. Опять так. самое. Так. В наши дни? О -о. Даже не знаешь, кому верить. Знаю, где его так отделали. Ему стоило подумать об этом заранее. Никто ничего не хочет знать. Это я что-то слышал об этом. Может, что-то с ним поговорить, я не помню. Расскажи. мой знак в Какова ситуация? Мы знаем. Так, ну вы знаете то. Не говори, что ты не звонят, ничего такого мне не даст. Так, с, можно с этим, с рыбаком поподружить. Эй! Я знаю, как решить твои проблемы с ополчением. И как же? Мартин, интендант Паладинов, хочет выслушать. Думаю. Не дум. Потом же придешь. И у нас все. А -а -а. Этого я тебе сказать не могу. А -а -а. Ты хочешь сказать? Я ей больше ничего не скажу. Я -то... Я, -то... я -то... Тебя не посет, потому что там охраны... Так, так устроилось два спадания гражданин я не верю Знаешь человека по имени Брюгер? Да. Он сюда приходит каждый вечер и покупает выпивку, а после идет в Красный фонарь. На твоем месте я бы искал его там. Ну отлично. Я всегда так делаю. Лучше себе поговорить, поговорить и узнать. Идешь его, конечно, информация. Так. А, вот он, не мешай, я уже оплатил танец. Так, теперь надо поговорить с этим танцем. Тоже мне большой дело. Он почти не отдыхает. Мне нужно, чтобы твоя девочка перестала обслуживать одного типа. Неужели она так тебя заинтересовала, что ты хочешь отбить ее у бедолаги? 80 золотых и ни монеты меньше. Ах, ты шельмец. Все имеет свою цену. Приходи, когда созреешь, или поищи другую девочку. Первый раз слышу об этом. Это секрет. Заметана. Он узнал, это не от меня. Разгадал загадку. Чего тебе? И охотник Мэнфред. И, но я думал. Как видишь, тот самый. Послушай, мне не нужны проблемы. Я, я узнал все, что смог. Ну вот видите. Я так понимаю, что вот это вот. А... Он <смех> все Организацию, не знаю, я не пробовал вообще наш... чисто по игре, но может не быть сейчас так слышу, и сделать. А думал, поздно, стрим поздно, провести сейчас и попробовать, попробовать просто другой э -э моей игровой вот этому также подойти. Ой, я мимо его побежал К нему также обратиться и проверить, может быть реально я буду вступлю в эту поступлю, организацию. И он попросил ты Я нашел охотника. Он дал мне какую-то карту. Чтобы он мог Покажи. Ее человеку, если зверь вернется. Хорошо сработано, Белолицый. Возможно, ты не так уж плох. Это. У меня есть для тебя предложение. Есть еще что-нибудь для меня? Один из Но наших был должен был наблюдать за Фернандо. Если будешь все, в верхнем квартале, передай видно, ему эту посылку. Так как я узнаю его. Думаю, он сам узнает тебя. Просто погуляй но немного он понял, там. Я понял, что так не будет существовать, да, вот, надо будет, вот, надо будет. Ну, я на всякий случай оставлял но Кто узнает? Верхний квартал же не легко попасть. Так, стоп. Так может продолжаться вещь. Добро, чему... пожаловать. Я... Так, тому чему ты можешь делать? Я еще последний. Так, так, так, так. Я... А что если я не хочу? Так, так, так, так, так. Я... Я вступлю, может быть, за... Что ты хочешь? Я научил тебя так. Так, давай. Научь. Хорош. Так. Тебе надо шкуру найти. Имешь кури искать волчьие, или же это шест... <звук> Ну ладно, за кадром. Я найду, У меня чтобы собственное вас не мнение обменять, на итоге... Меня забременял, если я накося понял. Это было всегда очевидно. Так что... Я теперь даже не знаю... Ждите. Кому верить? Так, видите, да? Это Странно, было всегда да? Очевидно. Стоять здесь. Это, кажется, мне организация. Не но говори, что ты не знал. Но это... Я сам Тогда давайте. Это сейчас... давно известно. Вырежу этот момент, потому что вам Он все время встретиться знал в этом это. же месте. У меня и так хватает, Итак, хватает продолжаем. проблем. я собрал уже то, что надо было с этими шкурами. Нет, это услышал. Насчет волчьей я принес. Отлично, вот и. Так. Я был... Я на... Будем за кузнеца, наверное. Я не знаю он там. Ой. Короче, за кузнеца. Как бы. Так. Я не хочу как бы иметь к этому никакого отношения. Это было всегда очевидно. Чем? Я, типа... Так, ещё надо а об, об, помолиться Адамасу. Там... Ах, ну... Сейчас. И так, выросли, это и... так, это специально. так что и... я дружала. Но... И... Я заплачу за неё. А и... что, если я поступлю Хорошо, я... Но... Так. Это всё сплеет. Как бы честно сказать, это типа... Какой с. Для... Ну, воровские я не но что будет. Меня Хватит! На уме Так, утра, за тебя. Сделала читал раз, а -а, так ну вообще я мог просто платье забрать как бы... что доверял все так это помоги а кому клюб? Как мне получить от Ты Обычно я бы... А есть... вазу? Ну как бы он... И мои ученики так по-любому Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так константин я х... правда ты... я хоть ты пришел получить. Сил. Сейчас бы расслабление получи одного, потом другого. Так э -э я почти.. Бегал, бегал, бегал, не отдохнул. Как бы вот так. Ну, этот это да, Я случайно прям нарвался тогда когда... Мой муж, что ты Что я... Так, если говорить я было ве ве это собственными глазами... И... Это... Если почти не было это собственными глазами... И какое... Сейчас я не получил... Так интересно. Я ей больше ничего не скажу. С этими семи проблемами остаюсь в жизни. Я не помню, с кем говорить надо будет, чтобы вот этот Константин... Это море освободило землю. И появились различные создания. Деревья. Эй! 4. Да, а благос. Да. Если все... Ты можешь? Ну... Ты заплатил. Однако я не могу сделать это бесплатно. Сколько? Двести за. Не ну. Не рань. Я. Я. покажи. Нам здесь. теперь не я не могу да конец я она должна я я доложил лорду и или поздно это должно было случиться. Хорошо. Да. Денег и шиша. Повонки ритм кто-то в Знаешь, вот он. Эй, ты! Постой, парень. Проблем. Мне кажется, у тебя кое-что есть для меня. Туда, Думаю, эта а, посылка просто... предназначена тебе. Благодарю. Помоги мне с Фернандо. Есть у меня тут небольшая идея. Поговорим, как будешь свободен. Меня, кстати, наш зовут. Что у тебя там? Так, захер должен был рассказать тебе, что я следил за Фернандо. Передай ему вот это. Хочу посмотреть, что он тебе ответит. Надеюсь, у меня не возникнет проблемы из-за этого. Насчет этого не волнуйся. Фернандо не пойдет я на так такое. Он не может угодить всем. Понятия не имею. Скажу, ну вот то так. Уже, уже Типа, я так понимаю, это организация, которая, типа... Все об этом. Знают. Я теперь даже может, не знаю, кому верить. Вот ну, там воды. Ну, я не знаю. У меня для тебя кое-что есть. Погоди, давай не будем горячиться. Я все расскажу. Не надо только делать поспешных выводов. То, что вы ищете, находится неподалеку от маяка. Большего сказать не могу. Видишь, все было не так сложно. Он был доволен всем с вами. Я уже подумал... Нет. Эй, ты! Я передал записку. Молодец. Как все прошло? Фернандо немного разнервничался, но кое-что рассказал. Он просил передать, то, что вы ищете, находится неподалеку от маяка. Что это все значит? Понятно. Думаю, пока тебе больше ничего знать не надо. Около 13 часов. В отеле. Тебя будут ждать. Кто это не опаздывай. Я, Она... он 12 12 я буду... Сейчас подождем я не я не знаю, уверен. кто это. Я знал, что я это проблемы. По чесноку это уже Вон, просто да, так же. К отелю уйдем. Отель это где помнит. А, это действительно прав. И тот почав да. А вместе с ним были смыты и деревья, и животные. И глубокая печаль вот охватила вот Аданаса. Вот здесь. Вот здесь сидел не туда спать будем ждать там в отеле не говори об этом я ей ночью ну, тут ждал вот так банк Ему подходи налетай Кто это зелья зуриса покупай ты что ты выбор у тебя невелик да Он в последнее молотает. время действительно меньше зелей на продажу чем обычно мой поставщик константин молотает. Стал меньше работать. И все больше заходит в Карагон. Говорят, его видели, как он от беспамятства кричал о том, что он не виноват. Странно. Тебе неизвестны причины. Само собой, известны. У Константина был ученик, Гераб. Странное имя у парня, но он был толковый малый. Как-то раз он работал над зельем, Попробовал и умер от своей же бормотухи. С тех Всех пор Константина подруга. не брал учеников и постоянно угрюм. По Ты хочешь сказать? Короче понял Константин. Теперь вот задание больше самое, которое скажу. мне нужно. Это метод. Так, мальчик на папиросках. Сейчас посмотрим. Не... память. Так, вроде никого нету здесь, кроме этой девицы. Но это не она. Там парнишка должен стоять, вроде бы. Ам... Так, пока 12 нет, да? Нет. Половина только. Сейчас мы пока сгоняем, да? Он стал. -тр euh... А, наверняка еще к этому надо зайти. Вот к этому девочку. Его сразу спросить. Я правильно помню, Карагон. А, а, нет. Зорис. И не человек сам. убил зверя и вошел в царство Белиара. Так, а, не, Батрас, это Но Адонос увидел, что порядок и хаос теперь не равны, и предложил Иносу лишить. Константина винит себя за смерть ученика. Ученик готовил какой-то эликсир, связанный с развитием магических способностей. Ты не мог бы подсказать, что это за эликсир? Могу только предположить, что это улучшенная версия эликсира духа. Насколько мне известно, в приготовлении его необходимы необычайно редкие и сильные яды. У меня есть идея. Что если использовать заказ на этот эликсир как предлог, чтобы разговорить Константина? Хорошо, можешь ссылаться на меня. Но средства на эликсир тебе необходимо добыть самому. Ясно. Сейчас мы поговорим с Константином. Насчет этого эликсирчика. Эй, ты! Мне нужен один очень редкий и важный эликсир. Могу я заказать его у тебя? Что же это за эликсир такой? Он должен повышать магическую силу. Нет, таким я не занимаюсь. Но мне сказали Нет, и все. Не хватало мне брать грех на душу за еще одного идиота. Но я делаю заказ не для себя, а для Маговады Ватроса. Что? В таком случае я мог бы его приготовить? мне необходимо закупить ингредиенты сделать вытяжки и настойки около 500 золотых сейчас и 500 потом 500 на ингредиенты и 500 за работу то бишь 1000 по рукам что это принеси мне деньги и я... так 1000 да? короче делатьно сейчас мы можно и научиться, все, да. что создал... Эй ты! Пока! это? Воз... Все, недостаточно. Хотя бы вот это оружие выколоть, наковать не до тысячи. Так у него Брай... Эй ты! Бред. Ты не да? Брайн. могу я купить тебя. еще не что Яма! Сейчас больше не будет делать. Опять рюкзак. Бага здесь такого нету, уже исправили, так что как раньше. И как я это сделаю? Давай, поколоти, поколоти, Как я это сделаю? эй ты Опять? Так, я хочу, я хочу. Хорошо. Отлично. Их, ну, Прям как удобно. Так, надо у кого-то еще, у кого, у кого еще там можно заработать. У того и... продать ему мясо. Хотя недорого будет, конечно. Покажи! Так, мяску. Шкуры он оценит. Так. так, не нужно. Тоже не нужно. Так. так. Где мое мясо? Так, все, здесь больше ничего не продаю. Так, так, так, так. Чего так. Это я продавал. Не нужно верить всему, что Так. Говорят. Надо пойти посмотреть еще. С ним были смыты и деревья, не и живот, ну и глубокая печаль. Он там. Да. Хотя отходил, И заговорил Адана со своими братьями. Позапаздывал типа, или Никогда раньше? Больше не, не приходил зумать. на встреч в отель так. никого, да? Чего у нас Эй, ты! как дела? ты новенький? не хочешь угостить даму вином? конечно вот, держи что-то я раньше такого не видел кто такая ты парк к твоим услугам за 10 золотых я спою тебе песню это бар а, круто где-то она мне пригодится этот парк Обычно десять. Я даже знаю, кто это. Так, ладно, подождем до часа. Он здесь, мне его обалтает. Все и об этом ужасно. Так это. Как он? Так продай мне свое оружие. Пока. Кто-то должен сделать это. Вот. Выгода какая? Видите. Ему как очень типично Покупаете для него. Купаете столько и продаете столько. Это секрет ужасно. Ничего-то эти не вижу. Ладно, пока пока пока пока пока пока подойти пока часов я думал это пока пока пока нас боялся но, но что настанет знаю, день проходим. когда зверь вернется на пока пока пока Как я это сделаю? Давай быстрей. Как я это сделаю? Эй, опять? Я хочу. Хорошо. Отлично. Ну, вот уже деньги тысяча. Ты еще рублей есть? Так, это сколько времени? 49. Игровое время быстро. Эй, приходит. ты! Что? По рукам. Так, через два дня там аликсеры должен. Будет готов, так что. Но нас видел, что сделал Бега. пойдемте туда. И он тоже вот он, кажется, на землю, да, вот, он. вот он, вот этот типчик. Он наблюдает, подвигается как раз сюда. Вот сюда. Ждем его здесь. Потому что. Время подходит, так я понимаю, сейчас, сейчас он должен будет идти сюда. Вот он, видите, чапает. Именно сюда. Если я правильно помню по игре этой. Да, вот он, видите, чапает сюда. Вот с кем я должен встретиться. Я не помню, что там надо было, но как по квесту, там надо будет с ним что-то поговорить. Подожди минутку. Не меня случайно ждешь? Так это тот новичок, который помог Нэшу с Фернандо? Думаю, у меня для тебя есть небольшая работа. Не беспокойся, в этот раз никого пугать не надо будет. Отправляйся на ферму Анара. Расспроси местных, не видели ли они кого-нибудь подозрительного. Есть основания полагать, что некоторые люди из клана щит что-то замышляют. Попытайся узнать информацию насчет форта. Вот видите, вот мне можно в щит вступить этот, как бы. А я там же никого не убивал папа. походу дела. Клан щит, да? Бегать. Ну ладно, встретимся Это там. Секрет. Ну, я пришел, ничего не хочу есть. Так, начнем расспрашивать. А, я должен еще хорошенько связываться, Вик. Как дела? С тех пор, как Онор объявил, знаю, что, так так он об объявил, что набирает наемник весь... Так, это старый, да? Я что-то слышал об этом. Может, Елена что-нибудь... Я что-то слышал об этом. Я не удивляю. Привет! Я сам не лучший. Бы того, Говорят, что вы вас стали про... Мэть. Здесь на ферме есть какая-нибудь работа? Мэть. Здесь есть какие-нибудь правила? Не, не трогай. Не, не, а не, ч... не Я продаю. Ничего, ничего, я не знаю, знаю, Несколько. Поэтому я... Ты действительно веришь в это, Но а я бы там Я что-то слышал об этом как дела, ополченька? Я ничем я не могу помочь. В горы Чу, войны. Так, ясно я с этим не поговоришь. Это все скрытие не раздавало. У меня и так хватает проблем. Так, проблемы. с кем же о чем-то поговорить? Никто ничему не учится у, у меня. Ложатся? Насчет этого шпиона. Так, человек из за дела. О! А вы вот и правда? Кое что я понял? Там надо быть поохотиться. Я не знаю, где его так отсек. Ему стоило подумать об этом заранее. Кто-то может расскажет, что я о клане щита. Если. А ко мне ты можешь. Что? Когда выкрестить. Так Я, я три. Хруст... Я хочу стать наем. Ты больше поемникам не надо было. Вот он, форт. Так. Может, ты чем мне расскажешь о форте? Послушай, ты не видел здесь никого странного в последнее время? Я бы рад помочь, но я все еще не знаю, что мне делать с волками. Послушай, что ты делаешь? Стири? А что опасно? Неподалеку. Почему ты не ска... Да, я... Так, надо не смокать. Сколько... Что если я... Так, надо сохранить, что не сохранялось уже давно. одним монстром стало меньше собака сутула взял убила ну, молодые волки не такие уж и сильные конечно там ничего нет тут волка убили что-то там много было а? У меня в этот порт не пустит, я так понимаю. Надо как-то как к ним внедриться, типа, мол, как шпионом быть. Вроде с Волками разобрался, да? Тут чисто случайно. Одна овца у него осталась. А не... Эй, ты! Я расправился с волками. Ты из... Но я все равно не знаю, как сказать. Это. Послушай, ты не видел здесь никого странного в последнее время? Какие-то люди заняли форт. Большего сказать не могу. Так, понятно. Надо как-то в форт этот вступить. Я не знаю тут просто на изи наверное надо будет махаться там потому что он тот челленджер мне поможет сражение вроде как и слаба ходит их, этих, так что и ты меня форт не пустят вот он и он стоит дрова надо с ним поползать Так, сохранимся, потому что я могу на косипорить Пока разговаривать был. Эй! Кто ты такой? Меня зовут Сэм, и я лучший в своем деле. И что это должно значить? Я хочусь, добываю пропитание, рискую жизнью во благо другим. Тебе не кажется, что ты слегка переоцениваешь себя? Ничуть. Знал бы ты, сколько лет ушло на развитие моих охотничьих навыков. Тогда почему ты не охотишься, а рубишь дрова? Я выполняю приказ Артеги, а приказы не обсуждаются. Почему бы нам не поохотиться вместе? Почему бы и нет? Пускай он старается, охотится, я как бы за ним просто пробегусь и все. сипорил так а как мне форт попасть может фортом поговорить под такого просто с ним поговорим и потом на форт эй кто Ми... так артего уйся я могу научить тебя нескольким хитро М я слабоватый Тебе? Теперь... Я отправлюсь сейчас туда, обратно. Ну вот я уже здесь. Он не может не говорить все. об этом. Ты хочешь сказать? Вот оно, блин слишком. Много вот идем да, сейчас книга. Я подумал. Ада нас боялся, что настанет день, когда скрипт. Зверь... Внутри форта обосновались Абсолютно. люди. Хорошо, у нас помимо этого появились еще проблемы. Захир подозревает, что за ним начали следить, поэтому он временно заляжет на дно. Самое интересное, что единственный, кто о нас знал, это ты. Чему ты клонишь? Если ты действительно хочешь снять с себя подозрение, тебе придется помочь Нэшу. В противном случае твоя судьба будет незавидна. Встретишься с ним вечером на том месте, где Альрик проводит дуэли. все понятно, вечером...